До свидания, посвященное памяти Григория Шамах вот, который ушел из жизни 5 апреля этого года. Это был удивительный человек, замечательный ученый, яркий представитель ленинградской питерской математической лингвистики. Личность Григорьевича поражает своей универсальностью, но об этом, так сказать, расскажет Татьяна Юрьевна. Я становлюсь бегло на научной стороне его деятельности вот, и озвучу вам фрагменты расчального слова, которые будут напечатаны в вестнике Новосибирского университета «Серия лингвистика и межкультурная коммуникация». Но не до сердца сборник дойдет. И сказать, хочу, чтобы у вас в память посели какие-то фр фрагменты воспоминаний о том, чем он занимался. Основные направления деятельности Гегоревча. Математические и компьютерные методы музыки. Статистическим моделированием художественного текста поэзии, устной речи, письменной речи, квадитативная лингвистика, корпусная лингвистика и так, и так далее. Особенность его научного подхода это междисциплинарность и сочетание традиционного гуманитарного подхода и методов, можно сказать, естественных наук привлечение новейших информационных компьютерных технологий и ориентация на решение как теоретических задач и практических задач. Стержень его научной деятельности это разработка теоретических основ, методов и прикладных задач стилеметрии, вот, которые он, можно сказать, заложил в нашем университете по крайней мере, квантитативную стилеметрию. И при этом следует иметь в виду, что стилеметрия можно сказать, и изначально, и чем дальше, тем больше сотрудничает с различными, можно сказать, измерительными дисциплинами. И вот здесь, можно сказать, хорошо нашла свое применение, реализацию многоаспектность личности Григория Кучева. И в рамках телеметрического подхода он разработал целый ряд методов обработки бисейских данных и по мере возможности реализовал их на практике. Это и оригинальная технология статистических распределений, и методы создания частотных словарей, исследований на базе частотных словарей. Это значит, так сказать. Разделение эмпистических данных на ядро и периферию, установление фундаментальных количественных связей между ними, внедрение в практику теории электронных последовательностей, теории симметрии и разработанные крепкие методы, активно используются в научных исследованиях, как сказать, у нас на кафедре, включаем молодых исследователей студентов так и в других местах отдельное, сказать, поле деятельности то, о чем сегодня уже, так сказать, частично прозвучало это исследование художественной литературы, прозы и поэзии вот, нужно сказать, что им была построена квалификация классификация ста русских авторов-прозаиков в пространстве существенных стилистических признаков и особо следует отметить за судьи по созданию инвестивских ресурсов о чем опять же шла речь это и те, так сказать, компьютерные те частотные слова, которые создавались на капсуле на протяжении не одного десятка лет и вот последний, можно сказать, масштабный или грандиозный проект, который, к счастью, так сказать, я уверен, так сказать, будет продолжаться и будет завершен. И Григорий Ильич одним один из первых в мире, а может быть и первым, стал исследовать сюжетную и композиционную динамику текстов с использованием методов временных рядов и комплекса лингвостатистических переменных в линейной развертке, развертке текста. На материале русских рассказов было установлено, что каждое конкретное произведение обладает своим собственным профилем. Для каждого писателя и жанра в целом выделяется система профильности разной степени общности выделяется система индивидуальных профилей типичных профилей которые можно рассматривать как стилистический универсальные и аналогичные исследования были проведены им на корпусе классического сонета, а также на материале патентных написаний, совсем сказать, другие тексты, а также на материале романцев Рахманинова, еще один своеобразный жанр, и как бы, сказать, на всех этих жанрах некая, разработана некая методика анализа и выявлены некие закономерности но я уже вначале сказал, что это будет, так сказать, человек поражающий своей универсальностью и наш питерский писатель Илья Штендер в предисловии к первому сборнику его рассказов написал человек оркестр значит он пел он писал прозу и просто был, так сказать, замечательным другом, замечательным человеком, а вот ко второму сборнику, так сказать, его рассказов, значит, тут при история такая замечательная фраза или два предложения. Григорий Азовский, это его литературный псевдоним. Воинственный противник серьезности. В его рассказах доминирует легкость, ненавязчивая ирония. Это мир светла, тепла, света, улыбки и азовства. и все, кто Знал его, с этими строчками, я думаю, согласятся. Очень жаль, что уже, так сказать, больше не будет случайных или не случайных встреч, не будет концертов. Но остаются его так сказать, книги, остаются музыкальные записи на Ютюбе, И пока мы, так сказать, живы, пока мы помним, он с нами.